Uh -huh. Такой красоты как у нас нигде, наверное, больше нет. Ну и какие деревни. Деревья вечером были голы, а утром встаем все одеты. Как красиво. Ты поснимай еще где? И пошли кому? Пусть посмотрим. Uh -huh. Такое благодатное место у нас. Uh -huh. Александр Евгенийчий uh -huh. Угу. Даже травки все ухудшились так не Да, вообще здорово! Красотища! Слышно, как поезд едет. Наш так называемый старобряческий уголок.